Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. и под моим обзором на Тог-2, которого выложили на продажу, один зритель написал по поводу того, что сосиску было бы неплохо выкатить из ангара именно в столкновении. И я, честно говоря, по определению в чем-то здесь согласен, потому что действительно запас прочности просто огромный, для Тога-2 большие карты не сильно приятные, а, соответственно, в столкновении ему нет необходимости прям сразу выбирать какое направление. Тут направление, в принципе, одно, навстречу к врагу. И по счету, мне почему-то кажется, что у ТОГа 2 есть все шансы быть идеальной машиной именно для этого режима. Понятное дело, что в режиме гравитация летающая сосиска будет смотреться, ну, как-то немножечко смешно. А вот в столкновении, мне кажется, что от него действительно будет толк. Я не знаю, чего ожидать от данного боя получится или не получится, но мне почему-то кажется, что выковырять сосиску будет крайне сложно. Да, звучит как-то это не очень. Выковырять тога будет крайне сложно. Чем хорошо столкновение для данной машины? Потому что данная машина очень сильно боится заездов борта и уж тем более в корму. В частности, в борта. Наверное, в борта даже больше боится, чем заезда к вам сзади. И вот если на данной машине занять какую-нибудь позицию, стоя абсолютно прямо, гордо подняв голову лицом к врагу, то я думаю, что будут крайним, крайне большие проблемы у соперников с тем, чтобы поразбирать. Вот сейчас произошла та ситуация, о которой я говорил, что борта у башни они не являются слизанными, поэтому в прямых проекциях пробивают. Но и в то же время я со своим КД могу здесь что-то годное делать. А еще обратите внимание, как я уже сказал, на запас прочности данной машины. Данная машина имеет запас прочности на две машины, по большому счету. Как вы видите, есть два тяжелых танка у соперников, которые сейчас со мной бодаются. И при этом мой запас прочности больше, чем у обоих из них. Не то чтобы вместе взятых, но все же им приходится вдвоем меня разбирать, а я в это время могу давать тычки в ответ и при этом не бояться умереть. Я сейчас больше чем уверен, что разберу КВ-1, Ну хорошо, окей, союзники помогли. Вот теперь разворачиваемся, становимся прямо, Добираем вот этого товарища Ну и набиваем остаток урона По товарищу объекту 244 Он пытается, бедняга, конечно, свалить Я попытаюсь сейчас на гуслю Блин, чутка не хватило, представляете Буквально какой-то доли секунды Но, понятное дело, что Объект 244 для нас В принципе, довольно-таки Приятная мишень, пробивать его тобу не составляет абсолютно никаких проблем Встань на гуслю, нет? Не успел, ну, стоять и выцеливать Было бы не сильно удобно Короче говоря, ребят, я вот сейчас играю и понимаю, что я хочу заехать еще в одну катку. И если кто-то считает, что Ток-2 это машина, которая не является веселой и интересной, вы крайне сильно ошибаетесь. И режим столкновения, ребят, по-моему, действительно самое то. Ну что, смотрим на результаты боя. Мне почему-то кажется, что я должен быть хотя бы на втором месте из пяти союзников, но... Больше, чем уверен, что я занял первое место. Понятное дело, что по фарму там особо далеко не ускачешь, но все же. Да, ребят, первое место практически 2000 урона. Давайте посмотрим, что мы получаем с вами по результатам боя в виде серебра. По-моему, тоже не кисло. 47 тысяч буквально за 3 минуты. Ну, просто как с куста падают э, в серебряную копилку. По-моему, прикольно. Ну что, попробуем еще раз. Я вообще за честность э, ничего не вырезаю, ничего никогда не выбрасываю. Если вы первый раз на моем канале, то вам будет, наверное, в новинку, что такие видосы действительно бывают. но и если вы не первый раз на моем канале и смотрите мои видео с завидной регулярностью, при этом делаете это без подписки, по-моему, самое время это исправить. Желтый шильдик внизу экрана вам в помощь. В один клик становитесь постоянным зрителем моего канала. Я вам буду безумно за это благодарен А еще, ребят, каналу очень-очень надо До конца месяца поднять свой рейтинг на YouTube Поэтому, если вам не сложно И вы можете потратить 2 минуты своего драгоценного времени Поверьте, ваше время я очень сильно ценю Если вы в силах потратите эти 2 минутки Перейдите на несколько моих видосов на канале Есть подсказочки от YouTube Переходите Посмотрите по 20-30 секунд видео и напишите комментарий в поддержку канала. Я вам за это тоже буду очень-очень благодарен. Ну что, поехали. Здесь не сильно мне нравится. На этой карте зря я поехал сюда налево по одной простой причине. Потому что надо было с ребятами вот там горку форсировать. Тогда мне бы не пришлось становиться бортом к этой горе. Моя стратегическая ошибка. Я настолько сильно захотел обратиться к вам с предложением подружиться путем вашей подписки, что принял не совсем грамотное решение, в отношении разъезда Но я думаю, что сейчас мы это все дело поправим Так, становимся абсолютно прямо Для того, чтобы не рисковать своими бортами Прячем свой нижний бронелист Как вы видите, даже с бортины Не залетает мне на 280 Уже хорошо Блин, как же я люблю КД у этой машины И насколько мне нравится запас прочности У меня хп -шки реально столько, что мне кажется Что я какой-то практически неубиваемый Ладно, это я уже совсем, наверное, зажался Надо отваливать потихоньку Отваливаем, отваливаем, отваливаем. Так. Сколько бы в меня ни кидали, забрать меня все равно не смогли. И это крайне приятно. Но любой выстрел сейчас может быть для меня последним. Так. Я перешел на всякий случай на голду, потому что Черчилль МК, он, в принципе, товарищ бронированный. Отваливаем назад. Дожидаемся, пока ребята наши... Подсветят вот тех товарищей Я сейчас попытаюсь как-то немножко поменять направление Передвинуться все-таки вправо Крайне, крайне глупая была ошибка с моей стороны И, кстати, да, ребят, умеете признавать свои ошибки Я вот недавно смотрел одного ну как коллегу по цеху я его не назову, просто еще одного автора смотрел, и вот он весь стрим, когда сливался, винил всех, кого не лень, ну, кроме себя, дорогого и любимого. Я, честно говоря, не совсем это понимаю. Если ты допускаешь ошибки, почему ты их не признаешь? Неужели это настолько прям страшно? Да, мы все ошибаемся, и тут ничего такого страшного нет, но ошибся. На следующий раз будет наука. Главное запоминать свои ошибки и пытаться как-то исправлять их, что ли. Ну что, оставшихся двух товарищей однозначно разберет команда из пяти человек, и обратите внимание, как бы меня не пытались раздолбать в щепки, у них ничего не получилось. Итог 2, это та машина, которая в принципе поначалу, если ты прям совсем до конца тупить не будешь, она прощает тебе эти ошибки. Да, тебя начинают там раздалбывать, но все равно альфы у каждого танка на уровне ну, недостаточно для того, чтобы прям вот совсем быстро Тога разобрать. А у Тога при этом есть крайне веселая классная КД и великолепная скорость перезарядки. Смотрим по результатам. Здесь я думаю, что я где-то в лучшем случае в серединке, Уж точно не там второе-первое место. Что у нас по результатам фарма? По результатам фарма в этой катке, ребят, с учетом активированного прем-аккаунта, мы с вами получаем 30. 000, практически 31 тысячу. Это с учетом того, что у меня не активированы бустеры, если не ошибаюсь. И, по-моему, за двух- или трехминутный бой еще тридцатку положить себе в карман тоже довольно неплохо. Ну и, как я говорил, я в серединке. Не повезло мне с разъездом, я выбрал крайне-крайне неправильное направление. Я думаю, что в следующем бою, ну, придумаю что-нибудь поинтереснее. Как вы видите, бустеры у меня отключены. Ну и что, отправляемся в третью катку. Я бы сказал так... Катка, которая подведет черту под тематикой, а есть ли смысл ТОК-2 в принципе покупать себе и прикольно ли на нем играть конкретно в столкновении. Может быть, играть на полноценных картах, в полноценных боях или в каких-то других режимах на ТОК-2 не всем покажется веселыми интересным. Но, ребят, исходя из тех двух каток, которые у меня сейчас были... Есть такая чуйка, что потенциально эта машина может быть в вашем ангаре с самым высоким процентом побед, если вы катать будете ее именно в режиме столкновения. Ну что, поехали, попытаемся заехать в город. Почему в город? Потому что на ТОК-2 в городе действительно лучше всего находиться. Особенно если... Так, куда поехали? Особенно если у вас получится проскочить так, чтобы в борта не нахвататься, Дальше вы можете в принципе собой улицу перекрыть, причем в прямом и переносном смысле, если вы станете поперек улицы, то по большому счету некоторые улочки вы даже перекрыть сможете собой, ну и соответственно ребята элементарно проехать не смогут, главное найти какую-нибудь тушу, рядом с которой можно... Спокойненько пригнездиться, остановиться Ну и бодро себя боком стоять В мертвом виде Блин, как хорошо Нет, КВ-2, конечно, красавчик Вопросов нет, я очень хотел накинуть урон Ну ладно, бог с ним Так, КВ-шник, понятное дело, что ты будешь в меня стрелять Но, слава богу, у тебя ничего не получилось И ты мне вообще ничего не сделал Ну что, поедем побыкуем Немножко, что ли Давайте, высовывайтесь Ну, чего боитесь Ай-яй-яй-яй-яй. Несмотря на всю точность орудия тога, все-таки не получилось то, что я хотел. Я хотел закинуть очень аккуратненько в уголочек. Бортуем, бортуем, бортуем. Уходим. Да, развернуться, конечно, на тоге, ребят, это то еще занятие. Но по большому счету, если ты делаешь это грамотно, то и такое возможно. Да ну что ж такое? Неужели такое невезение будет постоянно? Выковыривать этих двоих или ждать вот этого товарища? Лучше вот этого товарища подожду. но но но но но но не уходи. Останься, останься с нами. Зачем сдал назад? Едет М6, он красавчик. Он думает, что сейчас он мне как-то в бортину зайдет, что ли? а а там его уже... Там его уже встречает КВ-2. Вот почему он стартанул на ту сторону. Так, я сейчас тоже хочу сюда подъехать. Уж больно мне хочется ребятам урона понабрасывать. Короче говоря, ребят, в любом случае здесь с вероятностью 99 из 100 будет победа. О чем это говорит? Это говорит о том, что, в принципе, эта машина с огромным потенциалом на количество побед и на поднятие вашей статистики по победам именно в этом режиме. Неужели заберешь меня? Нет, не заберешь? Постой на гусле секундочку, сейчас мы с тобой поговорим. Давай еще на гусле чуть-чуть постоишь. Если мне сейчас повезет, если сейчас меня не подъедет разбирать вот этот вот товарищ с правой стороны, второй тяж, то, в принципе, у меня есть все шансы НКВ-2 вот так вот в наглую, просто пользуясь своим КД, поразбирать. Хорошо, отхватил я уже. Неплохо, но обратите внимание, все равно у Басотта ничего не получилось. Он не смог меня забрать до момента, пока я буду разбирать КВ-2. Я не знаю сейчас, чем бой закончится. Если КВ-2 сейчас, блин, не успеет перезарядиться, и у Басота хватит КД и альфы для того, чтобы КВ-2 вынести в ангар. Мне будет крайне обидно. Но в любом случае я больше чем уверен, что я занял первое место в команде по урону. Давай, КВ-шник, родной мой. Ай, блин! Вот реально, секунды не хватило, да? Вот секундочки не хватило для того, чтобы была победа. Ну да бог с ним. В принципе, потенциально это был победный бой. И сейчас явно не из-за меня, и явно не из-за того, на чем я играл. Бой оказался проигрышным. Ну, просто такое стечение обстоятельств. 2410 единиц урона. Два сделанных фрага. И... По результатам фарма мы получаем с вами 49 тысяч. Я не считал, сколько там у меня было по предыдущим боям, но мне почему-то кажется, что больше сотни серебра я вывез по результатам трех боев с учетом двух побед и одного проигрыша. Офигенный результат по количеству урона. И давайте все-таки посмотрим на результаты по фарму. Смотрим. Мы получили с вами на итоге почему 59, почему 39, что я не совсем понимаю, это чистыми или нет, на секунду заходим, я просто, знаете, вот настолько скрупулезный чувак, 47, запомнили цифру, следующая цифра у нас идет... 31. Ну давайте будем говорить 48 и 30. 78. И к этим 78 давайте еще добавим результат последнего боя. К 78 добавляем, грубо говоря, 50. Получается у нас 128. Тысяч. Ну окей, 127 Да бог с ним, 125 125 тысяч серебром Буквально за 10 минут По-моему, очень даже неплохой результат Как для шестерки, а главное, я получил массу Удовольствия от данного боя Короче говоря, ребят, сосиска Порой действительно рулит. Я не рекомендую вас к тому, чтобы вы покупали себе данную машину. Я просто констатирую факт, что фан, веселье и удовлетворение от игры. Возможно не только на восьмых уровнях и не только на тех машинах, которые все позиционируют. Как те машины, которые являются супер результативными и крайним, крайне удобными для того, чтобы придерживать свою статистику. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.